Привет! Сегодня 30 марта, и я хочу сегодня поздравить с днем рождения Алексея Фоменко. Алексей, поздравляю вас от чистого сердца с днем рождения! Желаю вам финансового и семейного благополучия, здоровья, всего вам самого хорошего. Также хочу передать огромный-огромный привет Борову Роману, Богдану Валерьевичу, Александру и Тимуру. От меня лично вам всем огромный-огромный привет! Привет. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх, нажимаем на колокольчик, берем чай, кофе или лимонад, усаживайтесь поудобнее и поехали! Муж возвращается из командировки на один день пораньше. Приходит домой, с ноги так дверь открыл. Жена, блин, да что с ним случилось? Бегает как угорелый по квартире. В одну комнату гардероб открыл, нет никого. Под диван заглянул, опять нет никого. В спальню забегает, под кровать, а там опять нет никого. В гардероб, опять нет никого. В туалет, в ванну. Жена думает, господи, да что с ним случилось? Последняя капля была, забегает на балкон, и там никого нет. Ху, слава богу. Радостный, довольный возвращается на кухню, наливает себе бокал водки, выпивает. И говорит, "Да, стареешь,